с приходом темноты, страшно не власть Все громче звуки по не слышать. Цвет настроения синий. Я не ночью очень трудно предсказать По тю мурашки хочет там гринчать Да-да-да, нам да, да, да, на супер дыта Дюбри Ратутки да. Цвет настроения синий Внутри Мартини, а в руках бикини Под песню Синини Она так чувствует себя Мужчин не хватает. Почему 50 процентов армянских женщин посещают порносайт? Согласно статистике порносайта Порнхаб, более 50 процентов посетителей из Армении составляют женщины. Армянская газета провела опрос на улицах Еревана среди представителей разных возрастных групп обоего пола. Поинтересовались, что они думают об активном посещении армянскими женщинами порносайта. Вот некоторые отзывы. Очень плохо, они позорят армянский народ. Это связано с тем, что президент не дает рабочих мест. У людей нет рабочих мест. Вот и лезут, куда попало сказала участница опроса. Девушка, которой задали этот же вопрос, считает, что это связано со свободными взглядами. Молодцы армянские женщины. Кто что хочет, то и делает. Куда хочет, туда и заходит. Что я могу сказать? Я такие сайты не посещаю, только книги читаю. Молодого человека, участвующего в опросе, удивило, что женщины заходят на порно сайты больше мужчин. Удивительно, что в случае с женщинами такой высокий показатель но обидно, что женщины туда заходят. Лучше бы все было естественным путем, а не искусственно, сидя перед экраном, заметил он. Другой мужчина связал посещение женщинами сайтов с тем, что мужчины в основном бывают на заработках в России, а тех, что остались в стране, недостаточно. Многие мужчины уезжают на заработки в Россию, а женщины оказываются в таком вот состоянии. Не хватает мужчин. Это нормально, это их личное дело. Сказал другой из опрошенных, ко всему сказанному хочется добавить, вы видите своих так называемых мужчин с территории Азербайджана, которые вы оккупировали, ваши мужчины погибают от своих же сослуживцев и от пули азербайджанского снайпера, азербайджанский мужчина защищает свою землю, а вот что вы там потеряли на чужой земле.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 Порнукаю в зоне А А ты А не не не Сайта лицо околе? На а, а, а, да, давай, да. да, да, да, да,